«О» — это те четыре маленькие буквы, которые вы уже наверняка видели, встречали или проверяли на наличие индикатора типов myers брикс или «МТ». Возможно, вы просто знаете его как этот личностный тест. Если ваши результаты говорят, что вы инфи, это означает «интроверт», «интуитивный», «чувствующий» и «оценивающий». Инфи называют «защитником» или «идеалистом». Это также самый редкий тип личности, составляющий всего от 1 до 3% населения США. Получив подобный результат, мы часто можем задуматься, так ли это на самом деле. Вот несколько ключевых факторов, которые могут указать на вашу истинную принадлежность к инфи. Прежде чем мы окунемся в эту тему, хочу отметить, что в мире наблюдается огромный спад психического здоровья. Поэтому мы стремимся создавать больше материалов, чем когда-либо. Оставайтесь с нами и спасибо за участие в нашем путешествии. А теперь давайте начнем. Номер один. Вы склонны относиться к жизни по принципу «все или ничего». «Идти на пролом или идти домой? Я прав?» Эта фраза, кажется, была создана для инфи. Они действительно вникают в суть вещей, страстно погружаются в достижение тех больших мечтаний, которые у них есть, и всегда ценят качество, а не количество. Их не удовлетворяет поверхностное или случайное. Они ищут более глубокие истины и подлинность. Такой подход от нуля до ста, к сожалению, делает их склонными к выгоранию поэтому им необходимо тщательно балансировать этот драйв с заботой о себе. Второе. Все тяготеют к вам. Стремление к более глубокой связи и неудовлетворенности поверхностным, инфи, притягивают к себе тех, кто хочет открыться. Нет какого-то конкретного действия или знака, но они каким-то образом передают окружающим ощущение, что они открыты для того, чтобы услышать самые сокровенные переживания, мечты и мысли других людей. Не помешает также быть прекрасными слушателями и уметь общаться в доступной для понимания манере. Как ни странно, сами они являются несколько закрытыми людьми. Поэтому они часто будут выступать в роли получателя информации, а не дарителя, пока разогревают другого человека. Номер три. У вас есть природный талант к языкам. Для таких типов одиночество – это время творчества. В конце концов, I в инфи означает интроверт. Они находят свое одиночество обогащающим и увлекательным, поскольку обычно имеют разнообразные хобби. Поскольку говорить с другими о своих чувствах может быть трудно, они часто выражают их в письменной форме. Как и положено, многие легендарные писатели, инфи, такие как Гёта, Достоевский и Агата Кристи. Номер четыре. Вы принимаете решение, основываясь на своей интуиции. Вместо того, чтобы клинически просчитывать вероятности на основе прошлых достижений или послужных списков, инфи критикуют свое окружение и оценивают его на основе своих непосредственных ощущений. Они летят, полагаясь на свою интуицию, но поскольку они ищут суть любого вопроса, чтобы понять его в любом случае, их интуиция редко ошибается. Номер пять. Вы абсолютно презираете межличностные конфликты. Это связано с альтруизмом и проницательностью инфи. В то время как некоторые любят пошалить или найти возбуждение в споре, инфи чувствуют только расстраивающую турбулентность и нестабильность. Они легко улавливают истинные мотивы и чувства людей, и это делает разлад еще более тревожным для них. Они берут на себя ответственность, пытаясь разобраться в споре еще долгое время после завершения непосредственного конфликта, чтобы не пострадали те, кто им дорог. Номер 6. Вы обеспокоены тем, что думают о вас другие. Куда вы тратите свое время и эмоции? Инфи вкладывают значительные личные средства в то, чтобы узнать людей на более глубоком уровне. Они хотят сделать мир лучше, и это касается и тех, кто их окружает. Они хотят, чтобы люди стали лучше от того, что узнали их, поэтому они очень чувствительны, если считают, что не оправдали чьих-то ожиданий. Они чувствуют себя неудачниками, если не делают мир лучше. И номер семь. У вас есть принципы, высеченные в камне. Эти типы личности не собираются колебаться в своих убеждениях и ценностях. У них есть стандарты, у них есть этика. Если кто-то пытается втянуть их в побег из тюрьмы или ограбление банка, придется прибегнуть к серьезным ухищрениям, потому что простое объяснение не пройдет. Именно они будут спорить с Дартом Шлемом о том, что добро не бывает глупым и пойдут против коррумпированного лидера, даже если большинство подчинится. Инфи будут видеть себя глубоко в сердцевине человека или ситуации, убеждаясь, что все, что они делают, имеет смысл и способствует их чувству цели в жизни. Несмотря на то, что они интроверты, они будут страстно отстаивать свою этику и убеждение, невзирая на противоборствующие силы, так что будьте осторожны. Инфи могут быть редкими, но они действительно оказывают влияние. Что вы думаете об этих чертах? Что вы узнали, если что-то узнали? Пожалуйста, обсуждайте, но ведите себя вежливо, потому что инфи может захотеть присоединиться. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!